Здравствуйте! Сегодня будем готовить салат из баклажанов и перца в заливке томатного сока. Как приготовить салат из баклажанов на зиму, подробно покажем в этом видео. Итак, приступаем к чистке баклажанов, перца и всех ингредиентов, которые необходимы для данного салата. По трудоемкости этот салат из баклажана и перца занимает немного времени. Начинаем нарезку баклажанов кольцами шириной где-то 10-15 мм. Необходимые ингредиенты для данного салата это прежде всего баклажаны, болгарский и горький или жгучий перец, морковь, чеснок, соль и сахар. Нарезав баклажанов необходимое количество для данного салата, закладываем их в посуду и добавляем одну столовую ложку соли и перемешиваем и потом даем так настояться около двух часов, чтобы горечь вышла из баклажанов. Если мы этот процесс не будем соблюдать, то горечь, находящаяся в баклажанах, придаст нехорошее качество салата. Используя эту технологию рецепта салата из баклажанов, получим очень вкусный салат из баклажанов на нашем столе. Этим временем, пока баклажаны будут просоливаться, нарезаем морковь. Морковь нарезаем соломкой. Очень тоненькой соломочкой. Ну, можно кто желает и на терке. Но лучше, конечно, нарезка. Потому что на терке будет мягкая и она не так будет сильно смотреться в нашей банке. Хотя и для пищи разницы нету. Берем болгарский перец, разрезаем его пополам и потом нарезаем широкими полосками подобие полуколец или другим способом нарезки кому как нравится. Как приготовить салат из баклажанов на зиму существует множество разных рецептов. Рецепт салата из баклажанов на зиму, по которым готовим мы, получается очень вкусные баклажаны в томатной заливке. Подошло время обжаривать наши ингредиенты. Берем кастрюльку, заливаем растительное масло около пяти столовых ложек и закладываем туда. Ранее нарезаны баклажаны, а потом и остальные овощи. Баклажаны со всеми овощами, входимые в рецепт приготовления данного салата, необходимо прежде обжарить в растительном масле в течение 5 минут, регулярно перемешивая, чтобы они не пригорели, добавляя новые ингредиенты. Также их будем перемешивать, чтобы они не пригорели на протяжении всего периода жарки. Пережаренные овощные ингредиенты имеют более насыщенный вкус и аромат свежести. Зелень закладываем каждый по-своему, что имеется в наличии. Мы используем зелень петрушки. Одновременно с этим готовим заливку из томатного сока. В конце видео будет данный рецепт приготовления. Для этого приготовления данной заливки необходимы следующие ингредиенты. Сок томатный 1 литр. Соль 1 столовая ложка. Сахар 3 столовых ложки. Не подумайте, что будет сильно сладкое. Нет, сладкое сильно не будет. Еще добавляем уксной 70% кислоты 1 чайную ложку. Перемешиваем и доводим до кипения. Этим временем... Раскладываем по банкам ранее обжаренные овощные ингредиенты. Итак, сок подошел, заполнили банки овощными ингредиентами и заливаем их томатным соком или томатной заливкой. Это наш маринад. Залили наши овощные ингредиенты томатной заливкой, теперь их можно ставить на стерилизацию. Берем посуду, заливаем ее водой. На дно посуды не забываем подложить какой-то тряпочный материал или смягчающий, чтобы банки не лопнули, и друг от друга банки отделяем, чтобы они тоже сильно не прикасались. Доводим до кипения и так при таком состоянии кипит около 10 минут банки емкостью 0,5 литра. По истечению этого времени достаем банки и закатываем их закаточным ключом. Или если банки на закрутке, то закрываем металлическими крышками для консервации на зиму или на более длительный период. Вот так выглядит салат из баклажана и перца с другими овощными ингредиентами в томатной заливки. В таком состоянии консервации на зиму баклажаны простоят долго и в любое время по надобности используем их. Как приготовить салат из баклажанов на зиму, каждый по своему усмотрению выбирает сам. Здесь изложен рецепт салата из баклажанов и перца, по которым консервации на зиму нравятся нам. Эти заготовки на зиму вкусный салат из баклажанов понадобятся нам для украшения сала в необходимое время. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, это видео было полезным. Всем приятного аппетита! Поделитесь об этом видео со своими друзьями, если вам понравилось. И, конечно же, подпишитесь, кто не подписался на канал, чтобы не пропустить новых полезных видео. Следующее видео будет называться «Как приготовить салат из цветной капусты». Желаю всем успеха! До свидания!